Друзья, доброе утро! Я вот решил по пути сейчас на работу записать это видео по поводу пирамид которые кричите везде там пирамида там пирамида я вам скажу что везде пирамида финансовая и вот я хочу оставить отзыв о еще проектах да то есть особенно подчеркнуть его степиум и те кто люди считают что везде развод везде кидалово то есть скептики вот эти которые думают что Везде их пытаются вот прям кинуть, то есть их прям вот пытаются, не знаю, там их три рубля забрать последние. Поэтому просьба вот этих вот людей уйти вообще просто. И закройте видео, дальше смотрите а, посты бесполезные, там, которые вам просто, ну, не нужны, наверное, там, я не знаю, в жизни. И либо, может быть, не пригодятся даже, возможно. Ну, я хочу сказать одно. То, что сейчас пирамида везде, даже вот просто вот, давайте так возьмем один момент, что такое финансовая пирамида? Финансовая пирамида это идет за счет потока новых людей, да, то есть пока идет финансирование, соответственно, и от этого зарабатывают вышестоящие. Но я вам скажу, что давайте представим, сравним с самым обычным просто, я не буду говорить работа там и так далее. Мы сравним просто с государством, которое, то есть, поток финансов, да, то есть, пока люди рождаются, пока идет поток финансов, платятся налоги, эта пирамида растет, и, соответственно, верхние деньги наверх идут. То есть, получается, тоже финансовая пирамида, потому что идет поток финансов, то есть, наши налоги, вот тебе пожалуйста. Взять, если, допустим, момент, когда ты устраиваешься на работу, да, то есть и если не будут работники, ниже стоящие работать, соответственно, вышестоящие тоже не будут зарабатывать, значит, тоже пирамида. Но я не об этом, я о степе хочу сказать просто то, что когда народ говорит вот типа финансовая пирамида, там эфириум, что это вообще такое, да? то есть что это криптовалюта, да? то есть сейчас об этой криптовалюте говорят все больше и больше людей и соответственно уже начали по радио, по телевизору вещать, что криптовалюта на сегодняшний день, это реально будущее, да? то есть если мы это не осознаем, то мы останемся без будущего вообще, то есть мы будем динозаврами вот. Но я постараюсь вкратце рассказать, то есть значит, что такое степиум да? То есть это проект, который с помощью него мы зарабатываем эфириум. А сейчас идет в него первый контракт стоимость 0,01 эфира. Ну, грубо говоря, в рублях это 150 рублей по сегодняшнему курсу. А тогда, когда эфириум вырастет, это будет, ну, допустим, если он хотя бы в два раза вырастет, да, то есть это уже будет 300 рублей, это еще дороже будет. А когда он выйдет на рынок, то есть в тренд, соответственно, он будет стоить как биткоин. И даже по слухам говорят, что биткоин, он, в принципе, перескочит. Ну я не об этом, просто давайте прикинем, допустим, есть когда в проекте два вида заработка, активный и пассивный, да, то есть выходит, что да, ты берешь, ну как, то есть ты можешь активно приглашать, а можешь никого не приглашать, вот и все. Но я пока еду, я вам расскажу по пути, что это такое, почему именно в этом проекте я, в принципе, себя нашел, да. Есть факторы, есть факторы, которые люди, допустим, вступают, да, то есть хайп, и чем вообще, как определить хайп, пирамида от нормального какого-нибудь проекта, в котором ты можешь заработать. А, смотрите, то есть когда в проект вступают люди, которые а, себя показывают лицо, то есть они не стесняются, они не боятся, да, то есть когда Виталий Коновалов, который создал Rich Step, который создал Bitcoin Step, сейчас остал, создал а, этот самый Степиум, да, который идет на эфириум. Далее уходит, что сейчас раскручивают глобально этот проект бизнес, инфобизнесмены, которые э, имена вам, может быть, скажут Евгений Вербус, да, также идет Ванин и еще Сергей Панферов, да, то есть, который 10 лет занимается инфобизнесом. А вот теперь подумайте, вот сейчас строит структуру в этом проекте человек, который 10 лет строил свое э, имя, инфобизнесмен он не будет его морать из-за какого-то хайпа и он открыто набирает команды также также то есть я в его команде да то есть он дает все обучающие материалы то есть в чем эти материалы заключаются то есть автоворонки идут автоэфиры какие-то подковы то есть там настройки сайтов какой-то не знаю там борьба с возражением и все это идет к тому что человек показывает, да тем самым что может заработать каждый я почему снимаю это видео в таком виде, и вот может быть кого-то это волнует, да? То есть что я там вот не побрился там, в рабочей виде. Ну что я показываю, это естественная, настоящая жизнь. Не то, что а, скрывают люди за какими-то масками, одевают пиджаки, сидят на, а, допустим, табуреточке, снимают видео в шортах там, или в трусах и в пиджаке. И он такой сидит красавец, рассказывает, как он зарабатывает миллионы. Нет, это все идет в жизни вот так, как сейчас. Вы это видите. Все идет по-настоящему. То есть я еду на работу, я занимаюсь, кто не знает, отделкой, ремонтами. да. То есть э -э, человек, который не привык, в принципе, там, да, легко зарабатывать. То есть, в принципе, зарабатывает деньги руками. Но выходит момент, когда... <coughs> Приходит момент, что здоровье, оно не безгранично. И когда ты горбатишься горбом, и денег ты не заработаешь много. Ты можешь заработать себе... А, ну, погулять там, может быть, там, да, поездить, одеть, там, жену, там, как-то что-то ей прикупить, какую-нибудь купецку все. Больше ничего ты, в принципе, не заработаешь своим горбом. Поэтому нужно включать мозги. Когда ты включаешь свои мозги, ты начинаешь, когда, зарабатывать больше, потому что мозг, он способен на более. Вот. По поводу проекта, да, то есть в чем, почему именно, вот все спрашивают, почему ты занимался так активно про КМЛМ, теперь ты занимаешься стыпем. Я вам скажу, что я не бросал про КМЛМ, я им также занимаюсь, просто он на пассиве идет на полном автомате. То есть все настроено, уже настроено, записаны все обучающие видео, все настройки. А, смысл записывать еще что-то о про КМЛМ, потому что... Итак, идут продажи. То есть пришла смс там, у вас купили ключ. Все, это я вкратце, я не об этом. Да? То есть, все идет на автомате. Также сейчас я настраиваю степь, чтобы все потом шло на автомате. У меня нет времени сидеть у компьютера, понимаете, целыми днями. У меня есть увлечения, у меня есть, допустим, какие-то хобби, какие-то там, я не знаю, там, я хочу ходить там на рыбалку, на охоту, да, куда-то. То есть, зачем мне сидеть у компьютера и с вами там да, постоянно? Вот, там, это, я проще запишу какой-то видеообзор, донесу до людей. То, что, чем я занимаюсь и где идет доход. Почему преимущество Stepium идет э, сейчас ну, в плюсе, для меня, приоритете? То, что расчет идет, как в Крокомалы, между участниками. То есть у каждого идет э, свой кошелек, как в p проект, да? То есть с кошка на кошелек. Только здесь не нужно уже там названивать человеку или писать. Здесь все автоматически. То есть вы зашли в проект, вы купили первый контракт. Все, автоматически деньги ему гадали на счет. Вы также будете продавать первые, вторые контракты, четвертые, там, пятые, шестые. То есть в этом есть шесть линий. Когда получается, что вы начинаете уже строить свою структуру, хотя бы всего два человека, вам нужно в принципе два человека построить для того, чтобы начать зарабатывать. Здесь не нужно расширять такую аудиторию там, в 300-500 человек. Зачем? Просто два человека, которые два... Сделают, ну, то же самое, позовут еще двух Давайте представим себе момент, когда вы просто вот в каком-то проекте, да, то есть вот, допустим, возьмем матрицу Просто матрицу, вы а, заполнили матрицу какую-то, пригласили своих, вам попались с лодори, все, теперь все, больше делать нечего, да, то есть матрица Вы кормите халявщиков, да, то есть здесь почему сделали три маркетинга, то есть три маркетинга это преимущество в чем? Гибридный он, то есть идет линейный контракт, да, то есть можно продавать бесконечно. То есть сколько хочешь, продаешь. Ну, попался тебе какой-нибудь олень ленивый. Ты можешь взять следующий, не хочет он работать, там, ну взял следующий. Если ты у тебя попался человек, который хочет работать, ну будет работать. Вот. Но также к тому же идет бинар. То есть для пассивщиков, которые просто купили бинар и они сидят в проекте, нихрена не делают, но зато они зарабатывают. Как бы это печально не звучало, это правда. Вот теперь момент, смотрите. То есть человек зашел в бинар, сидит, ничего не делает, и заработал э, 7-8 да, раз получается. То есть независимо, у него идет в 6 уровней также бинара, то есть он в 6 раз привыл свои доходы. 6 раз... Есть, фу, заговорился, извиняюсь, за рулем да, То есть 8 раз. То есть он получает именно от того, что он вложил. А если он хочет зарабатывать еще больше, он будет получать с каждого контракта независимости, да, я же говорю 100%, себе проект не берет ничего, то есть именно в плане линейки. Вот представляете, просто когда у вас будет четыре человека, допустим, в первой линии, будет у вас восемь человек во второй линии, там 16 в третьей, но вы будете получать именно с первого контракта одну сумму, со второго там идет уже другая сумма, там гораздо больше, с третьего еще больше и людей больше. Я подробно о маркетинге не буду говорить, то есть, да, потому что есть для этого на странице у меня все видео. Сейчас еще преимущество. Я заканчиваю делать сайт. Да, вот представьте, да, то есть и строитель вроде бы, да, и отделочник, и сайт уже научился делать, а потому что это идет обучение. А обучение это важно. Я развиваю именно себя. Как, именно как бы, да, вот, как личность. Поэтому сайт сейчас делаю для людей для своей компании, ну в смысле для своей команды, значит им будет только вставить свои ссылки там, да, то есть для них, чтобы связались, так шаблон сайта будет для всех один, для тех, кто не умеет. Если человек, допустим, не умеет э, вообще ничего, ни сайт настроить, даже эти же ссылки поставить, мы с ним выходим в Skype лично, общаемся, я ему помогаю, то есть да, говорю, нажми сюда, нажми туда, нажми сюда, все. Он вау, круто. Он даже сам не понял, как это произошло, но у него уже работает сайт. Для чего нужен сайт? Для чего вообще это все я делаю? И на автоматически я стараюсь, то есть, чтобы люди в команде работали. Чтобы занимались своими делами, пока спишь, деньги идут. Вот это главное. Нужно автоматизировать свое дело. Ведь бизнес, это же не та работа. Получается, если вы сидите сутками у компьютера, это выходит, что вы поменяли работу одну на другую. То есть только вы раньше ходили на работу, а тут вы с утра не успев продрать глаза, вы уже сидите за компьютером да и начинали вот этот отзыв, то есть вот кто вообще интересуется заработком в интернете. А самое главное, то есть ваш клиент самый крутой, это тот, который а, пришел к вам извне. То есть представьте себе девушка, которая хочет выйти замуж. Вот просто сравнение бизнеса да, в интернете и девушка, которая хочет выйти замуж. Она что, бегает за каждым мужиком? Нет, она не бегает за каждым мужиком. Она не назвает. Она просто. Если в интернете. Вы делаете рекламу просто-напросто, и люди сами на вас выходят. Вам не нужно там названивать друзьям, знакомым. У меня друзья, вот я вам скажу, что ни одного друга нету в проекте, и никто со мной, то есть, да, и не работает. Я не хочу с ними работать, потому что если он уже вышел из той комфоя залей, то ты еще кучу бабок ложишь. А здесь, получается, это минимальный вход идет. Почему интернет-бизнес дает возможность заработать с минимальностью? с минимальным, что такое, блин, вот сейчас 150 рублей, блин, вот реально, я не знаю, пачка сигарет, ну вот я курю, да, там, или, допустим, я не знаю, там, вот взять кофе, там, пойти куда-то попить, в кино, и то в понедельник ты сходишь в кино за эти деньги, все, а ты начинаешь, ты начинаешь зарабатывать, понимаешь, с этих денег, когда ты получаешь первые, ой, это Кидалова начинают говорить, типа, деньги кинули, хорошо, если повторюсь по поводу Кидалова, я ж... Работаю в интернете не для того, чтобы с каждого брать эти 150 рублей и все, и он допустим, там, типа, Досвидос, да? Есть для этого, то есть, почему я веду себе канал, да, Ютуба, почему у меня на странице там реклама какая-то идет? То, что команда, чат у нас, мы общаемся, то есть то, что люди начинают тоже зарабатывать. Представь, то есть 150 рублей человек вложил, вот про один раз вложил, все, он уже зарабатывает сразу же с первого человека также. вот как в ProKMLN он зарабатывает эти 150 рублей. Вот сразу. Он, то есть, вот сразу зашел, ему дали, он позвал человека, вот тебе все, сразу ты вернул свои деньги. Остальное будет твой навар. А что будет, когда там все это утихнет? Как, ребят, когда это утихнет, если проекты только два месяца. Ну, сколько, пару лет, я думаю, он продержится. Пару лет. Если вот как говорили за Прокомылым, да, вот уже поздно, блин, я Прокомолым занялся когда еще? В январе месяце, да, сейчас у нас что, октябрь, да, октябрь месяц. Он до сих пор, я до сих пор продаю ключи. Я не говорю, что я миллионы заработал, я это нигде не кричу. Я говорю то, что есть стабильный, в принципе, пассивный доход. Что такое пассивный доход? Когда ты приятно удивляешься, когда у тебя смс приходит. Пришла смс-ка, о, у тебя плюс 400 рублей. Человек может тебе на карту бросить, может на Яндекс и так далее. Здесь то же самое, только здесь идет уже в криптовалюте. Эфириум. Все. В чем начинают возражения? Вот. Блин, а вдруг люди вот самое что боятся, да, то есть это же сколько народа сейчас попрет. И это сейчас переливы будут, да, будут переливы, будут переливы, будут. Но на переливах далеко не уедешь. Сразу говорю, то есть э, на переливах можно заработать, ну, примерно где-то э, до 3000 эфириума. Это по маркетингу, если вы дойдете до шестого уровня. А именно на приглашениях вы будете зарабатывать от 3000 эфира. То есть сейчас курс эфириума, что это, может, не знает кто это такой. Это 300 долларов за один эфир. Да это не может быть, да, сейчас у вас в голове происходит там, вы сейчас смотрите это видео и думаете, да какие он, какие 3000, а о чем вы это говорите, какой эфир, блин. Я вам скажу, то что всегда, всегда с помощью МЛМ продвигалась продукция. Только здесь вам не нужно ходить, стучаться во дворы, вам не нужно здесь ничего такого делать, понимаете, вам просто нужно понять, разобраться. Я не говорю прямо сейчас, давайте быстренько покупайте все, что вам необходимо, там, да, этот пакет, начинайте работать, там. Это возможность. Изучите ее. Просто, если вы реально хотите зарабатывать в интернете, просто хотите попробовать. Что вы получаете? Самое главное, то есть, да, вот говорят, продукта нет. Я вам скажу, что такое продукт. Продукт – это саморазвитие и обучение, как повторюсь, что... Здесь работают, в проект сейчас раскручивают. Это Вергус раскручивает, Ванит и еще Панферов, понимаете? Он 10 лет инфобизнесом. но он вот представь, человек бы фигню этой занимался, нет. Я, я не удивлюсь, если еще не Стеренка будет его раскручивать, понимаете? Потому что просто попробовать себя, пообщаться с людьми, которые реально зарабатывают в интернете, просто, как бы говорится, докоснуться до звезд. Вы помните, такой фильм был старый, ну, не старый, он, от 2000 года, я не помню, «Рыцарская сага», когда ему нельзя было бы рыцарем, потому что он не той крови. Он, поэтому, то есть, да, он не мог участвовать в войнах. То есть, это вот раньше законы были. Сейчас ты можешь делать, что хочешь. И просто сейчас, вот, и вот реально, да, вот момент взять, что 150 рублей, это что, деньги? Просто вот начать пробовать а если серьезно да то есть там я скажу что я зашел сразу на три бинара я туда вкинул 500 долларов почему я кинул я объясню потому что я знаю что эфириум сейчас я купил его на 500 долларов это полтора эфириума да а если я бы потянул то есть подождал пока начал будет с этой копеечки пока это то есть я знаю что через полгода он будет стоить полторы тысячи долларов да то есть а соответственно если умножить это будет 2000 баксов а 2000 баксов, это, ну извините, это уже в принципе деньги И как бы тяжеловато будет, да, вкидывать сразу свои деньги Поэтому я сделал так Вот, поэтому то я хочу сказать Здесь главное факты Вот факты просто нужно понять, что такое, в какой проект вступать То есть это видео в принципе для тех, кто занимается в сети И знает, что такое инфобизнесмены И знает, что такое а, хайпы и пирамиды и так далее а, Моменты, смотрите Человек себе не скрывает У него три проекта вот я просто подчеркну это видео, у него три проекта и Bitcoin Step, Rich Step и Stepium. Человек ведет вебинары, то есть у меня же на сайте будет, сейчас я сайт закончу, будет ссылка под этим видео, на YouTube уже будет, вот, то есть сайт будет командный и там будут все отзывы, там будут вебинары, там будет все, вся информация в печатном виде, а, в этом самом видео, да, то есть будете смотреть. Как хотите, будете рассматривать. Вы можете зайти в чат просто, даже не, в, не вкладывать деньги, зайти в чат, то есть попросите у меня ссылку, где люди общаются, то есть где много людей, где там было сколько, около 400 человек. Там задают вопросы, то есть смотрят, кто-то оп-оп, вроде задавал, задавал, оп, зашел. И еще момент. Этот проект нет смысла закрывать будет, понимаете, если человек, идет от человека деньги, то есть 100% сеть, слово понятно, 100% сеть, и смысл, смысл закрывать. Этот, понимаете, то есть создатель проекта зарабатывает столько же, сколько зарабатывает любой другой участник. Даже вот участник может больше заработать. А теперь давайте прикинем. Смысл в чем? То есть, если он закроет проект, все, он не будет зарабатывать. Вы скажете, ну он же сейчас нахапается. Куда он нахапается, если деньги идут между участниками сразу? Вывод 24 часа в сутки, в любое время. Вот сколько ты там заработал свои три копеечки, там, пш, пожалуйста, выводи. То есть там еще, я вам скажу, что вот два месяца, а, вы идете по саду, и вот вверху такие красивые, спелые яблоки висят, а внизу гниль вся валяется, да, вот представили? И вот вы идете такие, да, вот, то есть это пассивщики, то есть, которые заходят на, блядь, один доллар, там, на 3 рубля, вот такие проекты. Вот он взял яблоко гнилое, ой, укусил, все, рады довольны до жопы. И побежал, все, ему больше не нужно. А другой умный человек стал, подумал, нахер мне это гнилье, я лучше заберусь наверх. Да, я подниму свою жопу, но я наверху нарву яблок нормальных, спелых, и я сейчас сорву. Потому что потом, когда этот, который схватил, убежал, он вернется, яблок не будет, понимаешь? И он тогда подумает, смысл, да, то есть нужно действовать сейчас. Сейчас вот вы сами понимаете, что такое криптовалюта, как она растет. Возможность начать со 150 рублей ⁇ это колоссальный вариант. Колоссально просто. Если взять просто выхлоп, вот я вам скажу, что э, выхлоп, еще раз повторюсь, от 3000 эфириума. Выхлоп до конца 6. Почему дойдешь до 6? Потому что когда ты, первые два бинара тебе дают поиграться. Поиграться, то есть ты можешь, да, почувствовать, то есть вывел деньги, все, забирай, пожалуйста. Третий бинар морозит с целью. С какой целью морозиться? Чтобы ты дальше шел То есть все деньги, которые ты заработаешь на третьем бинаре Они замораживаются до момента, пока ты не возьмешь четвертый Но с прибыли Своих не надо вкладывать, с прибыли Итак, смотри, там получается, что ты зарабатываешь 8 эфириума с третьего бинара три эфира отдаешь на четвертый 5 твои уже, 5 Это давай по сегодняшнему курсу, это 100 штук, 100 тысяч рублей Итак, смотри Четвертый купил, третий разморозили Потом дальше, четвертым ты заработал, получается, что ты купил пятый, четвертый тебе разморозили. И так дальше до конца. Когда покупаешь шестой, все, то есть у тебя все размораживается, но там другие бабки, там, понимаете, просто там маркетинг внизу, можете нас найти по ссылкам в YouTube, потому что это видео я, в принципе, записываю для YouTube, а почему онлайн ВКонтакте, да, то есть просто мне так удобнее. У меня тоже нет времени, у меня тоже семья, работа, но зато сейчас я просто нашел время, в принципе, пока я еду на работу, я просто сейчас записал это видео и записываю, да, то есть как веду трансляцию. Чем не время? Что у меня нету времени? Вы просто сами себе ищите отговорки. У меня есть такой партнер, который постоянно... Вот я не знаю, как приглашать. Я не знаю, что мне делать. Ребят, я никого не приглашаю. Я уже, как говорил, что... А, представь себе... А, вот, быки, да, то есть, когда этот стоит с этим... С тряпкой красной. Вот он стоит с красной тряпкой, да, с этой... И начинает а, этот самый... То есть, ждет быка. Бык большой, он на него наезжает. И вот этот бык бежит, бежит на него. Что он делает? Он маленький, худенький, да? Он не умеет с быком бороться, он его не возьмет. Но он отходит в сторону, делает так, что бык на рога становится, да? То есть, я к чему? У меня есть партнеры в моей структуре, те, которые мне написывали. Здравствуйте, Валерий, давайте там это там, типа, рассмотрите мой проект, там, типа. Он... Я с ним созваниваю в скайпе. Я говорю, хорошо, я посмотрю твой проект. Я с ним звоню в скайпе и говорю, рассказываю, я его слушаю. Нужно уважать человека и слушать. Я его выслушиваю, внимательно выслушиваю. И затем получается, когда он мне рассказывает о своем проекте, я говорю: хорошо, у тебя прикольный проект, ну, смотря какой. Но смотри, у тебя есть минусы в этом, минусы в этом. Ну, плюсы, да, здесь есть, но в основном минусы. А давай теперь сравним с моим. Смотри, у меня есть то, то, то, то, то. И человек реально своим мозгами понимает, что да, действительно, так и есть. Так и есть. То есть получается, что проект мой лучший. И он, соответственно, приходит потом. Он приходит и начинает спрашивать, начинает задавать вопросы. В этом и преимущество, что не я кому-то пишу, а мне пишут сами люди. И, соответственно, я их довожу, не прибалтываю, не вешаю лапшу на уши. Я им просто показываю факт. Смотри, есть люди, которые тут работают. Ты просто посмотри, докоснись до звезд, какие люди крутят этот проект. Нет, ты можешь подождать год, два, три. Еще есть устри... есть устрицы. Я называю этих людей устрицы, которые хотят, знаете, там. Выбрать себе какого лидера, я вам дам совет на будущее. Когда вы берете матрично-бинарные проекты, да, то есть, а, то есть, либо где там идет, вот сейчас здесь лейны, бинарные и глубины. Ой, как они их любят. Вот. Но... Если он там что-то там красиво, где-то посты там сделал, это. Советую просто регистрироваться под тем человеком, который вам может что-то дать, чтобы вы могли его повторить. Вот реально. От того, что вы получите перелив, это будет, я уже говорю, про гнилые яблоки. То есть 3 копейки 2 рубля, понимаешь? А если вы реально сможете, причем без навыков, вы сможете это сделать, повторить, да, то есть позвать двух человек всего, все. Больше не надо, два человека, больше вот вам с головой. Да, там же, кстати, будет таблица, вот сейчас я просто это видео на сайт розетую, размещу, да, то есть там будет таблица блин, Проехал. Будет таблица на этом самом Расчет При условии, когда вы позовете двух человек Вам придет значит, При вложении Сейчас при вложении 0.01 эфира Вот, это самый минимальный вход Это 150 рублей Ну или в долларах, сколько? 3 доллара получается Ну там плюс-минус по этим самым еще, кстати, кто не умеет пользоваться обменниками, сразу, просто отвечаю на отговорки, И смотрите, у нас есть момент, что много комиссия бывает, там, типа, у нас внутри есть чат, где можно обменять деньги с помощью тех же участников, тот, кто уже выше заработал, у него есть какое-то количество эфира. Если он будет его выводить через обменники, он, получается, то есть, потеряет на комиссии. И также человек, который будет заводить, он потеряет на комиссии. Соответственно, мы сделали как? То есть все, ну, как бы не мы в смысле сделали, люди вышестоящие, они уже заработали, знают. Они как сделали? Между друг другом. Допустим, ты говоришь, мне нужно там 0,06 эфира, там, да, почем? Смотришь курс. Чтобы было и тебе выгодно, и было выгодно ему. То есть средняя цена все равно выгоднее. И быстрее гораздо. Внутри кабинета переводятся деньги. То есть вы кидаете ему на карту, и также вы ему, он вам присылает эфириум. Это если вы хотите сэкономить на переводе, на комиссиях. А если, допустим, также вы потом же будете, понимаете, то есть вы будете то же самое делать. Вы когда заработаете, в вашей структуре, вашим партнерам вы будете продавать. Вам будет кидать на карту, а вы будете внутри кошелька раскидывать этот эфир. То есть как его выводить. А, дальше. А, с, также есть консультации по поводу, это даже выгодно, чтобы не светить карту. То есть, потому что если вы постоянно будете выводить себе на карту деньги, да, то есть обменник с криптовалютой, это сделали, то есть, вот таким методом мы, в принципе, не нарушаем закон и, соответственно, и заработаем. Внутри кошелька, то есть, отдали друг другу, то есть, вот как удобно, так и не даешь. То есть, деньги между, между участниками для вашего удобства. Вот, потом, далее, у нас получается... По, в чем еще преимущество сейчас именно, да, то есть э, я сейчас, как говорил, что сайт сделал, да, ну как сделал, я сейчас его дорабатываю, дорабатываю, и для команды будет сайт у каждого свой. Почему лучше раньше? Потому что он отметится в Google поиске. Сейчас запросов по Яндекс Метрике, э, ляпнул, Яндекс этот как его называют, ладно, неважно. в общем по Яндексу запрос 1600 человек ищут степи э, 1600 когда его будут искать 20 тысяч человек, 30 тысяч человек, это уже будут сайты, да, то есть там будет куча сайтов. А сейчас мы можем, то есть вот будут наши сайты в поисках быстрее. А для чего это? Объясню. Когда человек где-то что-то услышал, что такое степиум, он в Google вбивает, да, вот в Яндекс Google вбивает, типа, что такое степиум или отзывы степиум. И затем его сайт появляется, то есть вот Появляется сайт, то есть, человека, который раньше кинул, и он начинает на нем лазить материалы, а на твоем сайте уже, конечно, получается, что э, ну, твои регистрационные ссылки, твои контакты, да все, что угодно просто, вот, понимаешь, то есть, э, ты уже в рейтинге, тебе не нужно не платить за рекламу. Это то, что ты сначала поработал, и потом работает на тебя все оставшееся время, понимаешь? Вот такая стратегия у меня идет, потому что я лучше сначала там, да, жопу в мыли, но сначала что-то сделаю тяжелое, пусть для меня это будет тяжело, но зато потом я буду снимать постоянно прибыль. Вот так нужно и работать. И еще вам скажу, что я вот смотрел многих лидеров, которые там, да, вот там чаты создают, и это похоже хлопание в ладоши, знаете, «Ой, здравствуйте, доброе утро, добрый вечер, всем спокойной ночи!» По факту вода, по факту вода, реально идет вода. И зачем она вам нужна? А когда ко мне приходят люди, говорят, ой, слушай, что такое? Не получится, допустим, допустим, не получится. Ты просто для себя что-то новенькое примешь, понимаешь? Ты хотя бы для себя возьмешь, новое черкнешь пообщайся. А общение это очень важно. В общем, я думаю, что для отзыва о степиуме достаточно. Я еще буду видео снимать потом. В общем, пока всем.